Всем привет, ребята! Вы на канале нюта Нюта, И с вами я, Нюта-Анюта. получился какой-то непонятный текст. Какая-то белиберда. И сегодня я вам расскажу, как делать обложку на видео в Canva. Вот такое вот название на русском и вот такое вот название на английском. Вот Запоминайте. Заходим в канву Она будет в Гугле. Вот такая вот. Мы там просто вели Canva. Или на русском, или на английском. Тут есть разные дизайны. У меня, я делала уже много дизайнов. Вот разные, разные, разные, разные. И есть много очень шаблонов. Прям очень много шаблонов. Фон для Facebook, видео, ТикТок, миниатюра для YouTube, обложка, обложка. Обложка для YouTube, кстати, мы ее и будем делать. Оформление канала YouTube. Ну, в общем, мы возьмем именно заготовку, размер вот этот, вот, оформление канала YouTube. Надо... А, это Тьфу. Ну, короче, именно шаблон это самый нормальный. Мы можем взять вот это вот, какую-то обложку, такую. Но хочу с вами сделать все с самого начала. Берем фон, вот и красивенький мы можем взять. Можем любой выбрать, тут их куча, разбегаются глаза. Возьмем, например, не знаю, деревяшечки, что ли. Это картон даже. Вот это деревяшечки возьмем. можем, если не можем определиться, мы можем вести вот тут вот на русском. На русском. А, градиент, вот он. А выбрать какой-то градиентик, например, вот такой вот, он очень красивый. Увеличить его в достаточно больших размерах. Я увеличу и вам покажу. Я только что создала новый красивый дизайн с вот этой вот штучкой. Очень красиво, по мне. Дальше можем взять какую-то линию. Какую-то закорлючку красивую. Вот такая. А, а. вот эта закорлючка. а, -а, -а красивая. Вот. Она. Мы можем, кстати, поменять цвет. Мне не нравится личный цвет. Я возьму вот такой вот бирюзовенький, понежнее. Мы вот этими вот кнопками уменьшаем, вот эти мы вот переворачиваем. Вот так вот. А, на 180 градусов. Вот. Ставим сюда. И через Ctrl-C, Ctrl-V мы копируем. И пере... вот тут перевернуть, отражаем по горизонтали. А, вот эту штучку. Вот, все. Отражаем и ставим сюда. Мы можем взять какое-то красивое фото из канвы. Их тут много. Ввести там цветы, весна, например. Весна. Вот, разные картинки красивые. Мы можем любую взять. Например, такую давайте возьмем. Тут, кстати, есть обрезка. Можем обрезать, уменьшать, все. Вот, давайте, например, обрежем и ставим только цветочек. Вот так вот. А дальше. Тут есть красивые эффекты. А, ну, в общем. Виндель какой-то. Это я никогда не брала виндель этот. В общем, это другой уже эффект вот попа, фунчия, <смех> чери, а, арктик. Вот мне арктик нравится, давайте его уменьшим и поставим куда-то маленьким, вот так вот. А, пусть будет маленький. А, также мы в элементах можем ввести что-нибудь, что угодно. Вот цветок красивый, например, можем взять, вот так вот вставить сюда, например. Чтобы сделать красиво, мы можем чуть его перевернуть. Вот так вот. Красивый вид, да? Дальше можем взять трава. Не знаю, какую-то красивую травку возьмем. Что ли? Вот такую вот. Поставим. У нас тема видео травка. А вот тут вот, видите, она закрывает цветочек. Не очень красиво. Мы можем сделать, нажать на травку, вы видите, и расположение назад. Все, теперь она не закрывает цветочек. А, дальше. Текст. Берем самый красивый текст, который вам нравится. Например, мне нравится вот этот вот цвет. Но он только английский. Можно, кстати, так и оставить цвет. Красивый текст. Красивое слово. Очень Хотя, в принципе, его можно заменить на Spring. Обращайте внимание, текст, пример русский или английский. Если пример русский, значит, текст подходит для русского, и а для английского. Если пример английский, то только для английского. Вот так вот красиво. Мы можем тоже поменять цвет, но он мне нравится. Красивый. Кстати, вот этот вот градиентик мы тоже можем менять. Но мне он тоже нравится, конечно же. Дальше мы можем взять из элементов... Солнце. Твой. я опять пишу на английском, извините. Солнце. Родюрный. И выбираем любой солнышко. Мы выбрали а теперь пишем текст на русском, то есть название нашего видео. Вот мы взяли эскиз текста, теперь мы его меняем, например, напишем название. Вот так вот. Теперь мы меняем, например, можем текст уменьшить, но мы не будем. Мы можем уменьшить. Мы можем взять другой цвет, какой-то красивый, действительно красивый. Вот такой, вот, или зелененький, например. Вот, пусть будет такой. Как сделать обложку на видео? В канве у меня также есть и эмодзи. Можем поставить какой-то. Вот, зелененький. Все, теперь у нас получился это краста. Мы скачиваем в нужном нам качестве. Если мы брали гиф, то мы скачиваем тут в формате гиф. Вот короткий клип, нет звука. А если просто картинка, то ПНГ или ДЖПДЖ. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И на этом все. С вами была Нюта Нюта. Всем пока. Не забудьте колокольчиком ставить, чтобы новое видео не пропустить. Пока. Всех люблю.